В голубом зале Казанского федерального университета состоялась встреча руководства ВУЗа с делегацией ургенческого филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Альхаразмей. Главной целью визита стало обсуждение совместных образовательных программ по различным направлениям подготовки и возможный обмен преподавателей. В первую очередь заинтересованы в сотрудничестве не только в плане образовательной программы для студентов, но также в плане стажировки преподавателей. Плюс мы очень надеемся на то, что мы сможем наших преподавателей принимать в себя, пусть на короткие, я не знаю, экспресс-курсы. Казанский федеральный университет активно сотрудничает с 59 научно-образовательными организациями Республики Узбекистан. Основной формой взаимодействия является разработка и реализация совместных образовательных программ в формате 3 плюс 1 или 2 плюс 2 по различным направлениям подготовки, приоритетным в первую очередь для экономики и социальной сферы Республики Узбекистан. При этом Казанский федеральный университет представляет свои онлайн-курсы организует практику в том числе на российских предприятиях и читает ряд базовых дисциплин. Когда ты работаешь монодисциплинарно, ну или буквально 2-3 направления подготовки в университете, то это существенно снижает перспективы междисциплинарности. Я всегда говорю, что айтишникам надо ставить задачу, им надо говорить, чем заниматься. Иначе они будут заниматься как бы своим направлением, конкретно математикой, на прикладной математикой, прикладной информатикой разрабатывать эти темы, оптимизировать какие-то алгоритмы и так далее. А если вы ставите им конкретные задачи жизни, а задачи жизни кто может сказать, это отраслевые как бы, направления, то есть нефтянка, медицина, то они ставят им задачи, они практически в этом направлении работают. Представители ургинского филиала Ташкенского университета информационных технологий имени Мухаммада Айхарасми приехали на неделю. За это время делегация посетит Институт информационных технологий, интеллектуальных систем и другие подразделения вуза, где сможет выявить наиболее эффективные точки соприкосновения с Казанским федеральным университетом. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз.